Президент Югославии до ее распада. Перед смертью в тюрьме в 2006 году он обратился к братскому русскому народу. Вот отрывок из интервью, которое Милошевич дал в тюрьме незадолго до смерти. Русские. Я сейчас обращаюсь ко всем русским. жителей Украины и Беларуси на Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните, с вами сделают то же самое когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад, цепная бешеная собака, вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии. Не дайте поступить с вами так же. Зачем вам Европа, русский, Трудно найти более самодостаточный народ, чем вы. Эта Европа нуждается в вас, но не вы в ней. Вас так много, целых три страны, а единства нет. Последний президент Югославии это ее распад. Перед смертью в тюрьме...